Лоус надо нажать. А, этот сломанный я забыл. Ну то что такое? Помогите, Помогите меня, нефть съел! Всем привет! Сегодня обзор построек моего подписчика Исер Обама. Да, она очень красивая, написано сзади Чьяна. Обама и С это в английском говорится, что это его машина. Очень красивый декор особенно у колес раскраска довольно красивая тоже так ну едет она красиво вот эти колеса очень красиво крутятся она еще дрифтит как-то не по обычному а немного по странному также есть разные клавиши R включить ага. мою подсветку и еще поршни только они кажется ничего не делают это у нас получается резкое торможение можно его активировать и тогда мы Резко затормозим, это получается для того, если мы будем на склонах гор, и нам нужно включить ручни, чтобы мы совсем не падали. Так, просто остановиться. Так, ну давай, следующую машинку, очень красивая. Что-то я не понял, а че у них колеса так стоят? О, ну вот здесь уже ты внутри очень хорошо постарался. сюда залезть. тут все без колесей. Так, здесь можно посидеть. Так, здесь есть тумбочки. Фу -фу. Можно даже руки помыть. Так, ну давай, я... дай мне прокатиться. Так, тут есть кнопки. Камеры. Так, нажать на G. Вау. На этой машине можно активировать и дезактивировать поршни. Можно <с -фу> вверх подняться, можно вниз опуститься. Да что, пробок не было, да, наверное? <с -фу> Она тоже длинные, только уже поменьше, чем просто. А еще есть все машинки такие? Или гараж для машинок? все это построено из золота. Давай следующая машина. Вау! Вау! вот это вообще реально красиво. Обама таксид, что ли? Вау, посмотрите, за! Она реально выглядит, настоящая машина. Я думаю, это лампочка. Все красиво, вид не рабочее. Чуть видно открывается. Было бы так красиво. Так, ну впереди очень красиво. Вау, вот здесь можно посмотреть, что внутри. Здесь руль. Очень красивые Передачи. Ну, даже можно включить звуки. Сзади тоже. О, даже ремень пристегивать есть. Видит тоже очень комфортно. Да, на машине такси. Наверное, любой бы поехал побил, и будут проходить. Так, давай следующую машинку. Так, следующее. Вау. Очень, очень реально красиво. Здесь у нас механизм прицепления. Ха. Самый лучший механизм прицепления. Просто гарпун. Ну, лучше придумать нельзя. Поехали. Давай попробуем прицепление. А куда мне стрелять? Прицепление не удалось. А, все, сейчас. Подожди, да, я стреляю. Ой, куда я попал? Огонь. Все, готово. Я прицепил. А что? Реально самый лучший, самый легкий способ, так прицепиться. Реально самый.. Он хорошо работает, во-первых. Во-вторых, легкий. Совсем сложно. О, а мне уже места нет. О, я сзади посчитаю. О, здесь. М -м, я бы в таком покатался. Торты, конфеты. Так, а, -а давай еще что-нибудь. Возвращаемся на базу. Вау, здесь загружается что-то реально большое и красивое. Да, на полной скорости. Что это такое? Это кажется какая-то трасса. О, вот то. Стоп. Это как? Стой, стой, стой. Ты как за пределы воды вышел? Это же невозможно. И потом еще после этого Ты как это сделал? За пределы вышел. Это же невозможно. А. Заходи. О, он перепрыгнул. Поехали подожди <смех> о парковка так тут можно как-то припарковаться аккуратненько так все я всё. так здесь у нас гараж что там внутри а внутри у -у -у, ничего о здесь чертежи разные а один чертеж? лестница ее можно подвидеть. хорошо тот самый гараж, который ты мне скидывал. О, -о, О, платформу можно поднять. А внутри. А внутри по... двигатели, реально какие-то разработки его хотели куда-то поставить. Шарниры, локи, колеса. я так понял, там даже машинки, да, была? Гараж очень, реально классный. Давай я туда загоню. Эту красивую машину Ой, авария. Кто не так, даже не его закрыть. Ау. Тут место нету, чтобы проехать. А, что происходит? Вон ну, куко заметь, я только заметил. Э, за что закрываете? А, ну давай. Давай дверь закроем. Мы ничего не делали, все так-то было. Пошли дальше смотреть. Так, вау, ну срова красивая. Вот такая бы, бот Ага, это, наверное, кухня, тут можно жарить, варить. Тут очень кто Тут этого вкусного нет. Цветы. Мне кажется, или на тебе написано минимум, что мы сегодня будем кушать? Переходим от этого к следующему. Я так понял, ты не достроил. Ладно, заходим. То, что есть диван большой столик прозрачный о холодильник ага. дверь открыта внутри ничего нет о, здесь вешал какая да, вещь можно повесить робот-пылесос тоже получше <сх> розетки сделаем а умеет реально ехать там пыль собирать нет я так и знал это просто, да? Ладно, пошлите. Я там видел бассейн. Бассейн. Купаться можно. А как на нем путь? На <звы> <звы> нем ну, реально можно плавать. Ня -ня -ня. С мотором, что ли, по бассейну можно плавать? Так, я купаюсь. Во -во -во. А как А поглубже? Мы реально плаваем. Опускаемся, поднимаемся. Очень реалистично, как будто мы реально плаваем. Только мы не влежим и плаваем. О, я останавливаю воду. Так, давай сейчас прозрачность всего на 0% поставим. Посмотрим, что у тебя здесь за механизм. Так, ну понятно. Ну, все у нас в лед превратилось. Мотор у нас тут оказывается в голове лежал как раз. Получается ну, колеса стоят, которые замыкают, замыкают, и мы поднимаемся. Еще траудномерно распределяется. Выпала. Вот только у нас сейчас все в лед превратилось. Всё. Вау, самолет очень красивый, очень, очень красивый. Давай спускай, смотрим. Он, наверное, механический. Я вижу тут пружинки разные. Ты делаешь <свят> все давай полетели О, летает самолетик прикольненько классненько плавненько а он может на колесах ехать чтобы на посадочную полосу зайти так давай-ка ты уже загрузил аэропорт Попробуй на нем приземлиться и еще потом на колесиках проехать. Сможете ты это сделать в 8 лет? Давай. Ой. А, мой аэропорт разбили, кажется. Ну да, лифт на неожиданность очень медленный. Так, пока не заходим. Давайте пока что начнем вот сверху. я попал в какую-то комнату. Open close. Хм, понятно. Это типа гиф, только уже маленький. Я так понял, здесь дверь заела, да? А вот здесь нет. Так, сажусь. Клоус надо дать. А, этот сон он меня зовут. О, ну это сломали, я забыл. Ну ты что такое? Помоги! меня съел а вот Давай, поехали ладно да. хотя бы девчонки не доспрям пошлите дальше тут у нас очень темно ага мы пришли на что начало вау есть двери на стекушках. Они мне кажется должны крутиться. А, вот, а двери. очень прикольные. О, на них можно крутиться. А это что такое? Ты что сделал? Хорошо, что в магазинах такой Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был кеймс Всем пока.